Дети Бога прославлять, Ну и пусть меня броня, И пусть сплетничают след, Но счастливее меня все равно на свете нет Ну и пусть меня броня, И пусть сплетничают след, Но счастливее меня все равно на свете нет. с днем пройдет, выйдет год. Год за годом сложится жизнь. Кто не верил, то не поймет, как с годами хочется вы. Оторваться от суеты бесконечного списка дел. Тот, не верил, то. Года, живи, будь свечой, что горит, всегда, радость жизни в любви, а любовь это Божий, да, не считай, года, живи, будь свечой, что горит, всегда, радость жизни в любви, а любовь это Божий. Всем из нас дано право жить, только каждый решает сам, жизнь свою земле посвятить или дать ее небе. Летят года, пробегу, и на самом закате нет. для себя ты откроешь друг смысла жизни без Бога.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 Не считай года, живи Радость жизни в любви Не считай года, живи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 надо мною любви изобилие Иисуса рука надо мной А во мне песня неизреченная Место слов только слезы одни и пою я душой сокрушеннойю о твоей безграничной любви. И пою я душой сокрушенную, о твоей безграничной любви Чудо песни мои перелетные Прославляют повсюду тебя И венчаешь меня Ты щедротами о которых не плакать нельзя И венчаешь меня ты щедротами О которых не плакать нельзя И даёшь ты мне не половинками Полной мерою, щедрой рукой Украшая мне песни слезинками Как цветы на рассвете росой Украшая мне песни слезинками Как цветы на рассвете росло Жизнь на то, что вдруг в одном мгновенье Понять, что все, что есть, не то, Чему хочу быть верным. Не дома том окне встает рассвет, Не так играет скрипка, Судьбе не говорю я нет, И да, сказать отвык я. Сколько дождей прошло, Сколько произошло бит в душе моей тени света, я отращу крыло, им обниму любовь и унесу ее в синее небо, И пусть ты не рожден летать. Для высоты не создан, но в жизни смелого видать, Не все решают звезды, всего одна ступенька вверх, И станет солнце ближе. Иисус простит тебе твой грех, Иди к Нему, иди же, сколько дождей прошло, сколько произошло. День света, Бога трасти крыло, Ты обними любовь и у. Зашло, бит в душе твоей, тени света. Бога трасит крыло, Ты обними любовь и унеси ее. Не снится по ночам ромашковая степь, где я бегу слегка от земли касаясь, Как хочется упасть в цветочную постель, и знать, что ты уже в преддверии рая, за белым за холмом я слышу шум реки, где древо жизни ветви распустила, горечи, не слез, и плача не тоски, Там нет и мне ни сколечки не снилось, Небесный град Иерусалим, Он Господа моим хранит, Он созданным Ему же предназначен. И тысячам Его святых, Что от земли возьмет Он и Избавит от страданий я и плача. Я вижу своих снах как небеса горит Хрустальный блеск Иерусалимских улиц Хор ангелов поет О Божьей любви На тысячи распевов Аллилуйя Я верю, что придет Тот долгожданный день Когда я сны воочию увижу Надежду дарит Бог Для Божьих детей И с каждым днем Иерусалим все ближе Небесный край Иерусалим, тебя мечты летят мои. Я о том мольбе взываю Богу, Чтоб быть мне жителем Твоим И удостоиться ходить По золотым немеркнущим дорогам. Небесный град, Я дома, бед взываю Богу, чтоб быть мне жителем твоим. Небесный край, Иерусалим, он Господом моим хранит. Он создан ему же предназначен, И тысяча Его святых, что от земли возьмет он их, Избавит от страданий я и плача Небесный град Иерусалим, Тебе мечты летят мои, Я о том борбе. Я Богу, быть мне жителем твоим И удостоиться ходить по золотым и меркнущим дорогам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 Так вот мы на жизненных путях растеряем все непринужденно. Лес теряет яркие одежды, Не перечит скорбь свою в надежды. Облекает в думы о весне И готов забыться в сладком сне. Словно листья будет увядать Радужная молодость и сила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 Сопки в хмурные туманы И ткут печальные дожди А где-то солнце, золотит каштаны Не унывай, надейся, веру, жди Вес яркие одежды, Не перечь скорбь свою в надежды, Облекает думы о весне И готов забыться в сладком сне. Потому что твой голос в душе говорит, Потому что вновь сердце любовью горит, И чудесным волнением охвачен я весь. Я не вижу тебя, но я знаю, ты здесь. Несмотря, что объяла меня темнота Но невзгода житейская мне не страшна Потому что на землю сошел ты с небес Я увижу тебя, этот радостный мир со смирением жду я и ночью, и днем, Я увижу тебя И желаний других, и светлее надежды нет в сердце мое Я не вижу тебя, но молюсь об одном слабость духовную ты исцелил. Что прозревшим очам лик небесный я видел Образ дивный прекрасный величие твое Я увижу тебя этот радостный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 И сердце ночь, увы, не смочь, Себе помочь. Не огорчу слезами жалости, И друга нет, а сердце жалость нет. Кто смог понять, зажечь свечу, Плечом к плечу. Часы проходят в ожидании, Шепчу я зато и в дыхание. Где ты, мой друг, и громкий стук услышать вдруг.